Я вот пошел, я хочу заниматься инвестированием, хочу создать пассивный доход. Когда ты такие вещи говоришь, что тебе в ответ говорят? Ты совсем дурак, что ли? Или ты опять потеряешь деньги? Куда ты вложился? Окружение настолько токсично, оно настолько боится изменять что-то в своей жизни, что на всякий случай будет отговаривать тебя. то а вдруг у тебя получится? Это значит, что и им придется делать то же самое. А никто не хочет поднимать пятую точку со стула и делать какие-то действия. Итак, инвестиции с нуля, пошаговая инструкция для начинающих. В этом видео разберем конкретный план, как стартовать в инвестициях, как это сделать безопасно, каких вещей стоит избегать. В предыдущих видео мы уже разобрали, как начать инвестировать. Я показал две таблицы. Первая – это обычная жизнь человека от 20 до 65 лет, как происходит изменение активного и пассивного дохода. И второе – это что происходит, если ты инвестируешь. Если ты это видео не смотрел, обязательно его посмотри и не забудь подписаться на наш канал. Итак, давай продолжим и определим, что же нужно делать, если ты только начинаешь свои шаги в инвестировании. Первое и самое важное – это увидеть быстрый результат, то есть создать пассивный доход быстро. При этом тебе нужно сделать это за максимально короткое время и в конце видео расскажу, как это сделать за один день. Второе – это определить свою цель сколько денег тебе необходимо в месяц это очень просто и многие даже на первый день марафона нашего уже показывают то, что мы хотим 100 тысяч рублей в месяц кто-то хочет 500 кто-то хочет 1 миллион и чаще всего эта цель привязана к текущим доходам ну что поделать это так если у тебя это то же самое можешь написать свою цель в комментариях это будет тоже интересно можем сравнить я Обязательно прокомментирую ее. Третье ⁇ это разбить достижение своей цели на два этапа. Любое инвестирование, оно делится на два этапа. Первый этап ⁇ накопление. Когда ты создаешь большой капитал, когда ты ежемесячно инвестируешь под какой-то процент, на какой-то срок и создаешь э, капитал. И второе ⁇ когда ты этот капитал паркуешь и получаешь дивиденды. Для примера, вот первый этап у нас есть онлайн <связычный> марафон по созданию пассивного дохода. Ссылка будет в описании. Он проходит по вечерам. Ты можешь прийти и бесплатно сделать все задания, о которых я сегодня здесь рассказываю. Первый этап накопления, есть калькулятор, соответственно, ты выбираешь э, стратегии, ежемесячно откладываешь какую-то сумму, мы закладываем это дело в калькулятор, и он показывает, сколько лет нужно для накопления какого-то капитала. На втором этапе этот калькулятор показывает, сколько денег ежемесячно ты будешь получать, если инвестируешь этот накопленный капитал под какой-то процент. Для примера, э, на экране ты видишь э, несколько сумм, от чего с зависят. 2,5% это очень простой инструмент, это Облигации федерального займа, которые привязаны к инфляции. Так называемые облигации ОФЗ и Н. 12% это коммерческая недвижимость. От 15% до 18% это в среднем может быть жилая недвижимость без кредитного плеча, но ну, с использованием наших штурмовых конструкций. 23% 27% это уже чуть более рискованные займы. Часто это займы с обеспечением. И они требуют часто чуть большего включения от тебя как инвестора. Но нужно понимать точно, то, что если ты находишься на первом этапе, тебе нужно максимально сократить срок накопления капитала, при этом ни при каких условиях не терять свои инвестиции. И четвертое, в нашем пошаговом плане, нужно начать разбираться хотя бы в двух-трех инструментах. Причем интересно то, то, что тебе не нужно разбираться в 50, тебе не нужно быть гуру трейдинга, подбирать хорошо ICO монеты. Разбираться в майнинге, разбираться на форексе, разбираться в рынские акции, в стратегиях автоследования, в посуточной аренде и так далее. Десятки стратегий, которые могут забить твою голову, но при этом не привести тебя к результату. И после того, как ты определишь эти инструменты, поймешь, какая у них доходность, какие у них риски, нужно для каждого инструмента выделить какой-то ежемесячный платеж под какую доходность и на какой срок. То есть как раз задать эти цифры в калькуляторе, и у тебя в колонках получится по каждой стратегии, сколько времени тебе нужно для того, чтобы создать значительный капитал. Причем самое прекрасное, прекрасное, то что ты можешь идти к этой цели несколькими путями. У нас будет отдельное видео на канале, в котором я расскажу о своем секретном ингредиенте портфеля, инвестирующий ежемесячно в него 10 тысяч рублей то за 5 лет можно получить более 30 миллионов. Поэтому обязательно подпишись. Скоро это видео выйдет. Будет в комментариях, в описании, а также в подсказках. Это такой кружочек с буковкой И. Если ты еще не умеешь им пользоваться, рекомендую туда заглянуть. Потому что именно там мы даем все рекомендации. Теперь давай определимся, а что тебе поможет двигаться быстрее? Первое – это окружение, которое будет толкать тебя вперед. Если ты посмотришь на свое текущее окружение, подумай, какие люди помогают тебе двигаться к цели, когда ты говоришь, слушай, я вот пошел, я хочу заниматься инвестированием, хочу создать пассивный доход. Вот. Напиши в комментариях, когда ты такие вещи говоришь, что тебе в ответ говорят. Это может быть э, из серии Ты совсем дурак, что ли, или кругом одни мошенники, или Ты опять потеряешь деньги, куда ты вложился и так далее. То есть, у большинства людей окружение настолько токсично, оно настолько боится изменять что-то в своей жизни, что на всякий случай будет отговаривать тебя. Почему? Потому что а вдруг у тебя получится. Ты представь, как будут чувствовать себя другие люди, как им будет некомфортно. Если вдруг у тебя получилось, что это значит? Это значит, что и им придется делать то же самое. А никто не хочет поднимать пятую точку со стула и делать какие-то действия. Всем комфортно жить по модели, живем до пенсии, умерли родственники, сдаем квартиру. Если умные, если не очень умные, продаем, деньги тратим и потом живем в проголод и нищенствуем. Хорошо. Значит второе, что тебе поможет, это постоянное обучение. Обучение снижает риски, то есть если ты хочешь инвестировать в какой-то инструмент, самое первое, найди людей, которые уже инвестируют в него. Посмотри, как у них это получается. Найди способ у них учиться и моделируй их поведение. Учись у них, у тебя тоже начнет получаться, как минимум, задача на любом из этапов, ни при каких условиях и терять деньги. Есть инструменты, как это делать и как эти риски контролировать. Если они актуальны тебе, также напиши в комментах, задай вопрос, отдельное видео на эту тему запишу. Третье это готовые инвестиционные возможности. Смотри, у нас проходят живые мероприятия. И первый день это чаще всего игры в денежный поток Роберта Киосаки. Там. Одна из стратегий выхода это увеличение капитала за счет большого количества сделок, то есть ты покупаешь акции, ты спекулируешь и чем больше тебе вот этих возможностей приходит, тем быстрее ты начинаешь двигаться. Мы замечали, когда мы только начинали в игру играть или когда ты садишься за стол с новичками, круг проходит очень медленно и ты за время игры, а игра ограничена полуторами часами. Ты не успеваешь выйти из красивых бегов, у тебя заканчивается жизнь. Когда ты играешь с профессионалами, круг проходит за 20 минут. Они настолько прокачаны, что ты очень быстро проходишь этот круг за счет того, что у тебя есть большое количество возможностей. Как раз если у тебя есть доступ к этим возможностям, это очень сильно экономит твое время. Четвертая вещь, которую также стоит использовать, это мультипликаторы. Это те инструменты, которые не дают, может быть, пассивного дохода, а может и дают, но они имеют очень большую доходность, очень высокий потенциал и они позволяют э, накопить капитал за пятилетку. То есть Один из таких инструментов я буду разбирать в следующих видео, это тот, который можно инвестировать как раз 10 тысяч рублей. И пятое в завершении, на самом деле, если тебе вдруг это не очевидно, я сейчас в эту сторону посвящу фонариком это действие. Я хочу тебе привести очень простой пример, когда ты захотел бегать, ты берешь и бегаешь, но есть люди, которые вместо этого пойдут купят себе книгу по бегу, будут смотреть на ютубе, как правильно бегать, причем пройдет две недели и самая главная проблема, он не бегает, ты понимаешь, то что все вещи, о которых я сказал ранее, окружение, постоянное обучение, поиск готовых инвестиционных возможностей, мультипликаторы, все это нужно применять только вместе с действиями, только тогда это будет работать. Если прямо сейчас ты готов действовать, ты хочешь создать пассивный доход, в описании есть ссылка на марафон. Приходи, это та самая точка входа, которая поможет тебе начать.